Продолжаем серию Слайд от Скотта. Это новая серия этого года. В ней несколько моделей. Сегодня на повестке дня талия 100 мм. Поехали. Здравствуй, мир. Слайд это то, что пришло на смену Сейджа. Сейдж была интересная, очень комфортная лыжа. Но она как бы отталкивала от себя тем, что она мало такая динамичная, мало энергичная, мало агрессивная, такая пенсионерская. Ну... Типа, знаете, вот едут на такой лыжи все на тебя смотрят, говорят, а да, пенсионер, пенсионер Хотя сами в душе тоже хотят комфортного катания Но как бы кто ж признается, что Он склонен к пенсионному катанию Да, да никто все, все, все в душе мы спортсмены, всем нужен драйв и фан вот. слайд стол Пришла на замену, значит, однозначно Сразу заметно, что другая лыжа Это вообще не сейдж, это вообще другая тема а, У этой лыжи Существенно выше все параметры эффективности По всем показателям вот. При этом эта лыжа это не масштабная версия 93 -я. лыжа, это совсем другая лыжа, Значит, она другая по всему, и по эффективности, и по характеру, и по стилистике. Вот. Значит, могу сказать лыжу так, лыжа по ощущениям в катании жесткая, требует либо скорости, либо такой, знаете, спортивной, хорошей формы лыжника, либо хорошего просто веса. Вот, на малой скорости она как бы работать не хочет она становится такой вязкой, угрюмой немножко, вот. хотя эффективно, эффективно действительно э позволяет работать в классике хорошо маневренно визжать какие-то бугры, но мягко говоря это не ее стилистика и в ней она не сильна значит, эта лыжа сильна, хороша, вот знаете такой, скажем так э вне трасс в рамках курорта такой жесткий, разбитый, укатанный снег, вот на нем она работает очень эффективно. В чем суть? Значит, на крутых участках, на каких-то может жестковатых и сильно укатанных, она очень эффективно цепляется за склоны, и дает очень хороший контроль. На ней можно отдаться, в общем-то спокойно расслабиться и довериться ей. На скорости она урабатывает все неровности, которые скринчают, будь то это у вас там продольное скольжение, притом неважно, вы идете там на середине, на задних на носках, будь это поперечное скольжение. Она убивает все, то есть вот лыжа, которая комфортная, она не комфортна, то есть нельзя сказать, что она комфортна, она не сглаживает там не облизывает неровности она их просто фигачит за счет жесткости но при этом нельзя сказать что вот как бы это плохо да то есть вот ноги она бережет и в ноги она ничего не дает при этом вы ощущаете какое-то безумное ощущение контроля вы не ждете от нее как бы подвох и вот четко понимаете что она не подведет вот при этом при всем надо сказать что это как бы лыжа Скорее для тех, кто вот уже накатался по трассам Уже нажрался карвинга И вот уже трассах уже все, уже вообще ничего Но во фринрайд при этом он тоже как бы не хочется Вот ну по ряду причин там. Либо страшно, либо там непонятно Либо вот вообще эта стилистика как бы не близка вот. а вот что-то нового хочется Вот отлично Вот этот вариант он как бы в принципе и прекрасен при этом лыжа, она как бы не, не, не такая вот, не веселая, не, не какая-то не фриски. Это как раз такого для олдскула такого. То есть работаем на загрузку, то есть с ангуляцией на загрузку, фигачим там на внешние лыжи, давление там и поперли. Вот никакого такого там встали на прямое видение, поскакали, вот лыжа не любит, да? Такая лыжа для хорошего, какого такого классического катания, такого инструкторского, где-то такого. Такого, ух, где ядрен батон? вот но как бы эффективно то есть опять таки давайте понимать так то есть такая такое катание есть оно практикуется и оно имеет право на жизнь и люди которые так катаются как бы они молодцы все равно в любом случае любая техника которая позволяет эффективно кататься получать удовольствие она прекрасна вот и вот эти лыжи для этой техники они прекрасны они имеют право однозначно быть в общем Суть в том, что вы должны понимать, что если вы катаетесь вот так, как я сказал, через загрузку, ну, через продавливание, то вот такая лыжа, она вполне для вас вариант. Если вы уже вот вам достала трасса, хороший уровень подготовленности, и вы хотите просто нового некого ощущения. В внетрассовом катании, без фрирайда, вообще. Вот это вариант. Но в любом случае, это точно не новичковая лыжа. В любом случае, это точно не вариант. Вот я немножко покусаю фрирайд, чуть-чуть попробую, если мне не понравится, уйду на трассу или там. Вот это не оно. Это не тот вариант, что вот я да, по трассе немножко поездил, у меня там начало получаться. А почему бы не съехать за трассу Я куплю такие некие универсальные лыжи, которые, в общем, стали 100 они там. Вот вообще не тот вариант. Вот вообще. Забудьте, это не тот вариант Это лыжа для нормально катающихся И для понимающих В вопросе людей Которые делают свой осознанный выбор Именно вот в то катание, которое я обозначу Все Других вариантов здесь нет и не надо пытаться там что-то куда-то там подтягивать и натягивать Все Более подробно постараюсь писать в отчете В целом лыжа мне понравилась Ощущение у меня от нее позитивное все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставайтесь с нами, следите за обновлениями. Пока!